Вот, наладилась. Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброе утро. Представимся. Меня зовут Инна Верминич. Меня зовут Мария Корнеева. Мы являемся ведущими экспертами сервиса Мое дело Бюро. Это один из продуктов большого семейства Мое Дело. Это справочно-правовая система с актуальными нормативно-правовыми документами, бланками службы поддержки, консультаций и, самое важное, экспертными, эксклюзивными материалами. Для кого? Для кадровиков, для юристов и, конечно, для наших самых любимых пользователей, бухгалтеров. В рамках сегодняшней онлайн-встречи мы рассмотрим самые интересные, актуальные вопросы, поступившие в службу консалтинга. Давайте начнем с заполнения транспортной накладной. Как заполнить транспортную накладную при самовывозе товара покупателем со склада поставщика? То есть договор с перевозчиком заключает покупатель. Как в этом случае заполнить раздел 1 – грузоотправитель, раздел 2 – грузополучатель и раздел 6, в котором указывается лицо, от которого фактически забирается груз? Если перевозку заказывает покупатель – Самовывоз. Грузоотправитель и грузополучатель в транспортной накладной могут совпадать. В этом случае в разделе 1 и в разделе 2 организация заказчик перевозки указывает свои данные. А в разделе 6 указывается лицо, от которого фактически забирается груз. В данном случае там указываются данные поставщика. Кроме того, в разделе 6 будет указана должность, подписи, расшифровка подписи грузоотправителя. Транспортную накладную необходимо составлять по типовой форме. Если перевозка осуществляется автомобильным транспортом, она утверждена постановлением правительства номер 2200 от 21 декабря 2020 года. Транспортная накладная составляется, если иной не предусмотрен договором перевозки, грузоотправителем. Грузоотправитель – это физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки действует от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной накладной, а грузополучатель – это лицо, управомоченное на получение груза. Таким образом, получается, что если при самовывозе груза со склада поставщика-покупатель заказывает перевозку у транспортной компании, он одновременно выступает и грузоотправителем, и грузополучателем. Соответственно, покупателю необходимо заполнить транспортную накладную и со стороны грузоотправителя, и со стороны грузополучателя в общем порядке. При этом в разделе 6 прием груза, в частности, указывается лицо, от которого фактически забирается груз, его наименование, НН, адрес местонахождения, номер телефона, адрес места погрузки, должность, подпись.. Э и расшифровка подписи лица, от которого фактически забирается груз. И при этом при необходимости указывается должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя. Это следует из самой формы транспортной накладной. То есть в разделе 6 при самовывозе будут две подписи. Подпись поставщика, как лица, от которого фактически забирается груз. И подпись покупателя, в данном случае, как грузоотправителя. Теперь а, давайте рассмотрим, как заполняется раздел 2 «Грузополучатель» в том случае, если получателем а, товара является обособленное подразделение, не выделенное это на. Следующий. Да, это следующий вопрос. А, в том случае, если обособленное подразделение является получателем а, товара, а, кого нам указывают в разделе 2 «Грузополучатель» – «Организацию и ее юридический адрес» или само обособленное подразделение? В данном случае в разделе 2 нужно указать реквизиты самой организации, а в разделе 7 «Дача груза» будет указан адрес места выгрузки, то есть адрес обособленного подразделения. В разделе 2 транспортной накладной указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения, номер телефона грузополучателя, в том случае, если доставка груза осуществляется организацией. Грузополучатель, как мы помним, это юридическое или физическое лицо, управомоченное на получение груза. Любое обособленное подразделение не является самостоятельным юридическим лицом. Оно является составной частью самой организации, которая для выполнения необходимых функций наделяет его имуществом и соответствующими полномочиями. Соответственно, если товар, материалы, готовая продукция или другое имущество перевозится в обособленные подразделения, то в разделе 2 транспортной накладной нужно указать реквизиты самой организации, ее ИНН, адрес местонахождения, номер телефона, потому что а грузополучателем является а сама организация. А вот в разделе 7 сдача груза, в частности, должно быть указано адрес места выгрузки. В данном случае это адрес обособленного подразделения, куда фактически привозится груз. Ну и подпись уполномоченного лица грузополучателя. Mm -hmm. ah, ah, Образец транспортной накладной с описанием всех разделов есть в сервисе Мое дело бюро. QR-код увидите на экране. я хотела бы еще сказать, что в ходе вебинара вы можете задавать в чате вопросы свои, и наши эксперты ответят на них. Так что не стесняйтесь. Следующий вопрос касается выдачи кассового чека. Организация продает автомобиль основное средство гражданину, тот перечисляет деньги на расчетный счет организации. Нужно ли выдать покупателю кассовый чек? Согласно закону о применении ККТ 54 ФЗ 2003 года, все организации предприниматели обязаны применять ККТ при расчетах. Что такое расчет? Согласно тому же закону, расчет ⁇ это получение или выплата наличными деньгами, денежных средств или безналичным путем за работы, товары, услуги. Однако э, в, в статье 2, также этого закона, предусмотрены случаи, когда можно не применять ККТ, но в случае расчета с физлицом, в безналичном порядке этот, этот случай не поименован в исключениях, поэтому даже при продаже автомобиля основного средства единоразово нужно применять ККТ и выдать кассовый чек. Следующий, Следующий вопрос. Такая ситуация. Организация НОСН с объектом доходы предполагает, что в декабре 2021 года численность работников превысит 100 человек, но будет не более 130 человек. Распространится ли на следующий год переходный период со ставкой 8% или он будет действовать только в 2021 году, а с 1 января 2022 года организация должна будет применять общую систему налогообложения. Нет, переходный период с повышенной ставкой 8% распространится только на текущий 2021 год. То есть в течение этого периода сохранится право организации на применение спецрежима, но будет действовать повышенная ставка в отношении налоговой базы, которая приходится на период с начала квартала, в котором допущено нарушение, и до конца года. Право на применение УСН не утрачивается. Со следующего года можно продолжать применять УЦН. А если в новом году численность работников будет менее 100 человек, то и по обычной ставке. В общем случае, несоблюдение каких-либо ограничений для применения УСН а, а, повлечет для организации ИП утрату права на спецрежим с начала того квартала, в котором допущены такие нарушения. Однако в налоговом кодексе появилась специальная норма. Если доходы... Плательщик Усейн превысили 150 миллионов, но составили менее 200 миллионов. Или если численность работников составила от 100 до 130 человек включительно, право на спецрежим не утрачивается. Но единый налог нужно уплачивать по повышенной ставке. 8% если объект доходы и 20% если объектом является разница между доходами и расходами. Повышенные ставки применяются к разнице между налоговой базой за отчетный налоговый период и налоговой базой за отчетный период за предыдущий квартал... Когда не было этого превышения? Да, до, до того квартала, в котором были превышены лимиты. Исключение первый квартал, когда повышенная ставка действует для налоговой базы с начала года. Поэтому, если до конца года эти новые лимиты по доходам 200 миллионов и по численности 130 человек организации не превысит, то со следующего года организация может применять УСН и платить налог по обычной ставке, например, 6%, или по пониженной ставке, если такие установлены в регионе. Но опять же, до того момента, пока доходы или численность не превысят лимиты, соответственно, 150 миллионов и 100 человек. Тогда нужно опять применять повышенную ставку. Да. Так, следующий вопрос. Предприниматель приобрел патент на розничную торговлю мясом. Доход по патенту предусмотрен в размере 500 тысяч рублей. Если предприниматель фактически получит доход 1 миллион рублей, нужно ли доплатить налог в бюджет? Нет, доплачивать не нужно. Объектом налогообложения при ПСН является предельно возможный к получению годовой доход, устанавливаемый законом субъекта Российской Федерации, а базой по налогу является денежное выражение этого дохода. Минфин России в письме, вот видите реквизиты, отмечает, что э, фактически налогом облагается не фактически полученный доход, а ПВГД, или доход за период действия пасента, если пасент был выдан на период менее года. А разница между фактически полученными доходами и ПВГД другими налогами не облагается. Однако нужно помнить, что есть лимит по доходам, при превышении которого предприниматель потеряет право на применение спецрежима. Это 60 миллионов рублей по всем видам деятельности, по которым ИП применяет спецрежим. Поэтому старайтесь не превышать именно эту сумму. Следующий вопрос. Давайте рассмотрим такую ситуацию. ИП НОСН, например, из города Новосибирска, применяет доходы минус расходы 15%. Планирует сменить место жительства на регион, в котором... Действует льготная ставка, например, 5%. Деятельность же будет продолжать вести в городе Новосибирске. Заниматься предпринимательской деятельностью в новом регионе не планирует. Имущество в собственности в новом регионе нет. И фактически проживать в новом регионе ИП не собирается. Могут ли такие действия быть квалифицированы как фиктивная налоговая миграция? Какие последствия могут быть со стороны налоговой инспекции в этом случае? Да, в данном случае есть риск признания переезда эффективным и начислений в связи с получением необоснованной налоговой выгоды. В общем случае, перечислять налог и авансовые платежи по УСН нужно по месту жительства ИП, независимо от места фактического ведения деятельности. Если в течение календарного года ИП сменил место жительства, то подавать декларацию и перечислять налог нужно в налоговую инспекцию по своему новому месту жительства. В общем случае, если налогоплательщик в течение года менял свое местонахождение и вел деятельность в регионах, в которых действуют различные налоговые ставки, то по итогам года рассчитать налог ему нужно по ставке, которая установлена в том субъекте, в котором он зарегистрирован на момент окончания налогового периода, даже если в этом регионе действует пониженная ставка. Однако по данному вопросу имеется следующая судебная практика. Дело рассматривал арбитражный суд Республики Крым в 2018 году. Реквизиты судебного акта вы видите на экране. В данном деле по результатам проведения контрольных мероприятий в ходе проверки регистрация гражданина по новому месту жительства была признана фиктивной. В частности, были установлены такие обстоятельства. Согласно сведениям ЕГРМ, в проверяемом периоде УИП отсутствовало право собственности на недвижимое имущество в Республике Крым. Свидетель... Собственница квартиры, в которой зарегистрирован проверяемый ИП, указала, что квартира находится в ее собственности 15 лет. Проверяемый ИП был прописан в квартире по его просьбе. И за время регистрации по данному адресу ни разу не останавливался в данной квартире. За проверяемый период не выявлены железнодорожные и авиабилетные операции как на прибытии ИП на территорию Республики Крым, так и на отправление его из Республики Крым. Также было установлено отсутствие данных относительно пересечения гражданином паромной переправы. Таким образом, установлено отсутствие каких-либо признаков пребывания, нахождения, перемещения ИП на территории Республики Крым, а также проживания по адресу регистрации налогоплательщика. Использование IP-адресов, расположенных на территории Республики Крым, ИП также не осуществляло. При этом все имущество и транспортные средства, принадлежавшие ИП, расположены в Хабаровском крае. ИП продолжал непрерывно и постоянно осуществлять предпринимательскую деятельность в Хабаровском крае. Ввиду удаленности местонахождения оказанных услуг, физически одновременно невозможно проживать и пребывать на территории Республики Крым и вести предпринимательскую деятельность в Хабаровском крае. При этом у ИП отсутствовали наемные работники. Все указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что предприниматель с целью получения необоснованной налоговой выгоды в результате э, применения пониженной ставки 3%, которая установлена в Республике Крым, вместо э, общей ставки 6%, установленной налоговым кодексом, предоставил в органы миграционной службы несоответствующие действительности сведения о своем намерении проживать, пребывать в, по соответствующему адресу, э, что повлекло неблагоприятные экономические последствия для бюджета. В итоге ИП был доначислен недоплаченный налог при УСН, начислены пени и штрафные санкции. Суд инспекцию поддержал. Как видим, схема хоть и выгодная, но рискованная. Если ФНС заподозрит, что ИП фактически не проживает в регионе, где применяет пониженную ставку, то могут быть доначисления. В первую очередь инспекция может заинтересовать тот факт, что весь бизнес ЭП не находится за пределами льготного региона. Для подтверждения инспекторы могут потребовать сведения у контрагентов ЭП, а затем обратиться в органы МВД, которые помогут доказать факт эффективной регистрации по новому месту жительства. Так. Следующий. Да, опасная схема. Выгодно, но опасно. Да. Следующий наш вопрос касается НДС. Подрядчик приобрел авиабилеты для рабочих без НДС. В соответствии с договором подряда заказчик возмещает подрядчику расходы на приобретение билетов. Должен ли подрядчик начислить НДС на сумму возмещения и выставить счет фактуру Ответ такой. Да, подрядчик должен начислить НДС счет фактуру для заказчика выставлять не нужно. Все мы знаем, что объектом налогообложения НДС является операция является по реализации товаров, работ, услуг и а, передачи имущества. Кроме того, а, налоговая база по НДС увеличивается на суммы, связанные с оплатой реализованных товаров, работ и услуг. А, что касается НДС, а, сейчас, секундочку, да, вот, сказать. Минфин а, в письме, а, а, вот даже в двух письмах отмечает, что а, сумма возмещения заказчиком расходов в связи с исполнением основного договора, а, например, а, командировочных расходов они являются суммами, связанными с оплатой реализованных товаров, работ и услуг. И, соответственно, они должны включаться в налоговую базу, даже если такие расходы не предусмотрены основным договором. Начислить НДС нужно в момент поступления этих сумм по расчетной ставке. Так, например, если основные работы реализуются по ставке 20%, облагаются поставки 20%, то начислить НДС нужно поставки 20 на 120. По поводу счета фактуры, согласно пункту 18 порядка правил, правил ведения книги журнала продаж, при получении сумм связанных с оплатой реализованных товаров, работ, услуг, их получатель должен составить счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать ее в книге продаж. Соответственно, заказчик, не имея второго экземпляра счета-фактуры, лишен права на вычет. Следующий вопрос опять мой, мой про НДС. Организация вписывая дебиторскую задолженность покупателя в связи с истечением срока исковой давности. НДС был оплачен при отгрузке покупателю. Правильно ли включить в расходы по налогу на прибыль всю сумму задолженности, включая НДС? Можно ли НДС возместить из бюджета? Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности относится к Является безнадежным долгом, который можно списать при налогообложении прибыли в составе внереализационных расходов или за счет сум резерва сомнительных долгов, если организация таковой создает. Что касается НДС, можно ли его включить дебиторскую задолженность? Минфин отмечает письмо: вот видите, реквизиты на экране, что да, Безнадежным долгом признается вся сумма дебиторской задолженности, включая НДС. Кроме того, Президиум ВАС в своем постановлении также реквизиты указывает на то, что плательщик НДС при реализации товаров, работ, услуг предъявляет покупателю НДС, начисляет его в бухучете, отражает в книге продаж, уплачивает в бюджет. И неоплаченная сумма НДС, так же как и неоплаченная сумма товаров, работ, услуг, это все в комплексе образует дебиторскую задолженность, которую можно списать при налогообложении прибыли. А вот основания для вычета НДС ранее уплаченного при отгрузке или его возмещения из бюджета нет. Это не предусмотрено налоговым кодексом. Следующий вопрос. Как поступить, если организация приобрела у поставщика прослеживаемый товар, например, холодильник, и далее реализовала его покупателю, например, бюджетной организации? Данный товар организация должна оформить через ЭДО электронный документооборот, а бюджетная организация не желает подключаться к ЭДО. Как быть в этой ситуации? Если покупатель прослеживаемого товара отказывается принимать у вас электронный счет фактуры или электронный УПД через ЭДО по причине его отсутствия, то он нарушает действующее законодательство. Вместе с тем, если вы не хотите отказываться от поставки, вы можете выставить счет фактуру или УПД на бумаге, поскольку до июля 2022 года действует переходный период. Ответственности за нарушение правил прослеживаемости в переходном периоде не установлено в общем случае, за некоторыми исключениями, организации ИП ⁇ Участники оборота прослеживаемых товаров ⁇ при реализации или безвозмездной передаче прослеживаемых товаров обязаны оформить в зависимости от своего налогового статуса электронный счет-фактуру или электронный УПД, подписанный УКП, усиленный квалифицированной электронной подписью. Также организации ИП ⁇ электро... Участники оборота прослеживаемых товаров ⁇ при приобретении прослеживаемых товаров обязаны обеспечить получение электронных счетов фактур или электронных ОПД через а, оператора электронного документа оборота по ТКС. А, таковы требования законодательства. Однако в течение года с момента старта национальной системы прослеживаемости товаров а, для адаптации программного обеспечения действует переходный период. В течение этого времени ответственности за нарушение правил прослеживаемости не применяется, в том числе и за выставление бумажных счетов фактур. Это не означает, что требования прослеживаемости можно не соблюдать, но законность оборота прослеживаемых товаров не, повли... не влияет на возможность применить вычеты по НДС, учесть расходы при расчете налога на прибыль и... или других налогов. То есть во время переходного периода до 1 июля 2022 года за выставление бумажных счетов фактур по прослеживаемым товарам вместо электронных административной ответственности не будет. Это касается ответственности в случае отказа контрагента заключать договор с оператором электронного документа оборота. Применение меры ответственности, административные штрафы для участников прослеживаемого, оборота прослеживаемых товаров планируется с 1 июля 2022 года. Угу. Давай, Теперь... сейчас, сейчас расскажем о наших материалах по прослеживаемости, которые у нас есть в системе. Вот, по данным QR-кадам вы можете получить подробную информацию о национальной системе прослеживаемости товаров. Кроме того, вот ниже два QR-кода приведены со схемой между фаргалками по прослеживаемости. А сейчас я переключусь на видео, которое продемонстрирует, как искать данные материалы в нашей системе. В поисковой строке можно забить слова, интересующие нас прослеживаемость, или кратко НСПТ. Вот мы видим наш основной материал национальной системы прослеживаемости. Тут удобная навигация по содержанию. Можно перейти на любой интересующий раздел. И посмотреть схемы, отчетность по НСПТ при реализации и приобретении товаров, которые наглядно подскажут, какие действия предпринять и какие документы кому нужно отдать при реализации и приобретении таких товаров. Так, а как теперь презентация Сначала. А почему этот экран? Старт. Старт. Все, все, секундочку. Следующий вопрос. Мой вопрос. Организация на основе вступила в срок по строительству зданий и сооружений. Нужно ли уведомлять ФНС и какое-либо еще ведомство о вступлении в СРО. Так, ну Согласно статье 23 Налогового кодекса, где перечислены обязанности налогоплательщиков, все организации и предприниматели, которые участвуют в других организациях, кроме хозяйственных товарищей, кроме хозяйственных товарищей и общества, ограниченной ответственностью, Обязаны уведомлять и ФНС об участии в этих организациях, причем такая обязанность возникает, если доля прямого участия в другой организации составляет более 10%. По статье 105.2 Налогового кодекса доля прямого участия предполагает участие в уставном капитале этой организации. Однако СРО являются некоммерческими организациями и а, не создают уставной капитал. Поэтому данное понятие доля прямого участия к ним неприменимо. Поэтому в а, ФНС подавать, а, уведомлять ФНС об участии в СРО не нужно. Однако нужно подать такие сведения а, в федеральный реестр сведений о фактах деятельности ЮРЛИЦ или кратко Такая обязанность предусмотрена законом ОСРО. Срок для подачи сведений три рабочих дня с момента возникновения факта. Если организация не подаст сведения вовремя или опоздается в подаче, то она будет э, привлечена к административной ответственности. Штраф от 50 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении он доходит даже до 50 тысяч рублей. Поэтому не, за, не запаздывайте с этим. Следующий вопрос. Ну вот давайте рассмотрим распространенную ситуацию: заказчик оплатил за генподрядчика поставщику за материал. Поставщик зачел оплату в пользу генподрядчика. Кому должен предоставить счет-фактуру поставщик? Заказчику или генподрядчику? В данном случае счет-фактуру на аванс. Поставщик должен выставить в адрес генерального подрядчика, независимо от того, что аванс пришел от третьего лица заказчика. Если оплата является авансом, то на дату его поступления следует исчислить НДС и выставить в адрес покупателя по договору счет-фактуру на сумму предоплаты. Согласно статье 313 Гражданского кодекса, покупатель вправе возложить исполнение обязанности по перечислению оплаты на третье лицо. При этом оплата за покупателя третьим лицом не означает перевод долга от покупателя к третьему лицу. В договоре с продавцом не происходит смены первоначального должника покупателя на третье лицо. Для третьего лица данная операция – это перечисление денежных средств по чужим обязательствам, по обязательствам покупателя, но не по своим. Поэтому это счет-фактуру и нужно выставить в адрес генерального подрядчика, покупателя по договору, несмотря на то, что аванс поступает от третьего лица, в данном случае от заказчика. Ну, ну что, мы, наши вопросы закончились. Да, мы наши... обращаемся с вами и приглашаем руководителя редакции «Бюро "Мое дело» Елену Устенко. Она ответит на вопросы, которые поступили в ходе вебинара. Так, мы пока отключаемся. Так, дорогие наши слушатели, я хочу сначала извиниться за наши технические неполадки в начале нашего вебинара. Вы знаете, что в Москве сейчас тяжелая ситуация с заболеваниями, да, коронавирусом, поэтому мэр Москвы издал соответствующий указ об ограничении. Вот. и, конечно, у нас есть определенные технические трудности с проведением вебинаров, потому что многие, конечно, и наша организация тоже страдает от этих ограничений, и некоторые наши специалисты тоже онлайн, так сказать, присутствуют на вебинаре, поэтому есть определенные затруднения. Но очень прошу вас простить нас за это. Вот. И давайте продолжим. Значит, в ходе вебинара там поступило много вопросов, на ряд из них мы ответили. Да? Вот интересный вопрос был по ПСН. Так, я вот его распечатала, чтобы не искать тут. Я вот и вижу, что у меня тут затруднение с этим делом. Вот. В общем, Полина, вот она обратилась к нам, что у нее, значит, патент на 10 месяцев. Она оплатила его в срок, и подкуда-то вот... А, оплатила еще, значит, страховые взносы, и откуда-то у нее возникли пения. Также она, значит, спрашивает, что она хочет... Дороговат патент, видимо, и она хочет, значит, переехать, поменять прописку и платить меньше. Ну, с пенями определенно надо разбираться. Значит, нужно запросить сверху расчетов с ФНС или справку о расчетах. Это можно сделать в нашем сервисе. Вот... По идее, как бы пени могут возникнуть в двух случаях, да, если вы не заплатили в срок, или если вы заплатили в эти сроки какие-то меньшие суммы, вот, то есть, соответственно, если вы платили в срок, то есть вы об этом знаете, то вопроса бы не возникло, да, Что если бы если вы нарушили бы срок, то, скорее всего, вы, поскольку у вас патент на 10 месяцев, то есть это от 6 и более, да, то вы уплату производите по патент двумя платежами, то, скорее всего, вы неправильно ä, произвели уменьшение первого платежа. Такие вопросы часто к нам поступают, то есть э, ИП, э, получив возможность на ПСН уменьшать налог да, на взносы, на радостях решили, что если они, значит, заплатили Взносы, но ну, у вас просто сумма вот тут вот, 4874, поэтому я так думаю, что вы ИП, так сказать, без работников, да, то вот такие ИП, ну в принципе и другие тоже работодатели решили, что если они платят взносы до первого платежа, то они могут спокойно этот первый платеж уменьшить на взносы, если он превышает этот первый платеж, то, соответственно, они могут его не вносить, вот. но это как бы вообще э, не так. То есть в любом случае у нас конкретно в налоговом кодексе не прописано, как действует механизм уменьшения. В налоговом кодексе сказано, что взносы уменьшают налог за налоговый период. То есть если мы сходим из этой фразы, то понятно, что этот выч должен как-то распределяться да, между двумя платежами. Соответственно, вот если в вашем примере да, предположить, что вы все-таки один, поскольку работодатели, они еще должны соблюдать ограничения в 50% да, от, суммы, от суммы налога для уменьшения. Но если предположить, что вы один, да, и если предположить, что вы уплатили всю сумму, вот эту 41 тысячу взносов да, за себя до, первого, до срока первого платежа, вот, то вы должны были как сделать? Вы должны были уменьшить, да, вот 120 на минус 41, то есть, допустим, у вас получилось 79 тысяч, и вот именно эту сумму заложить по двум платежам на одну треть и 2 трети. То есть нельзя было решить так, что вот, типа, первый платеж у меня одна треть 40 тысяч, 41 у меня больше, чем 40 тысяч, и, типа я ничего не плачу. Вот. Но, тем не менее, это не единственный вариант. То есть хуже у работодателей. Вот. Но у просто предпринимателей действительно есть вот такое мнение, что нужно распределять. Но есть и другое мнение, что можно действовать и так, как, как будто бы вы поступили. Все зависит от налогов, поэтому вам в любом случае нужно обязательно этот вопрос уточнить в своей налоговой, почему у вас возникли пения. Но сам вопрос о том, как уменьшать патент на взносы, он является, еще раз повторю, не законодательно урегулированным. Поэтому при случае, вот в таком случае да, и ИП работодатель, и ИП безработников, да, они должны знать об этом. И как бы мы, как вот в, своем сервисе, в нашем сервисе, вернее, есть материал о том, как рассчитывать это уменьшение, мы рекомендуем, естественно, да, платить больше, потому что это наиболее безопасный вариант. В итоге по итогам налогового периода действия патента вы все равно заплатите то, что вы должны. Но чтобы не возникла пение, да, все равно лучше заплатить сначала, независимо от того, какой вам предлагают расчет, больше, а потом уже меньше. Вот. Что касается того, что вы там решили сменить прописку, ну, вот тема налоговой миграции, она уже, она и была, да, популярна, сейчас она популярна, и будет, наверное, популярна, потому что, ну, понятно, что ИП и вообще весь бизнес, он ищет пути, как, так сказать, сэкономить на налогообложение, вот, ну, но это нормальная тема, вот, и в ходе вебинара вам рассказывали похожий вопрос, но по УСН действительно регистрация плательщика производится ИП, да, производится по месту жительства. Поэтому, когда меняется прописка, да, то изменяется место учета. И таким образом возможно влияние на налоговые последствия, да, если вы измените место прописки. В вашем случае по ПСН не очень понятен вопрос, почему. Потому что на ПСН... А, Постановка на учет производится не по месту жительства, а по месту ведения деятельности. То есть, если вы сами куда-то там переехали, это вообще на ПСН никак не скажется. Единственное, что я могу предположить, что, может быть, у вас изначально да, место вашей регистрации, вашей прописки совпадало, местом сведения деятельности, и вы этого не знали. Но вот я вам говорю, что такое есть. То есть, если вы просто пере перепропишетесь да, в другом регионе, то это никак не повлияет на ваши расчеты при ПСН. Если вы имеете в виду о том, что вы изменяете место вашего бизнеса, то есть место ведения вашей деятельности, то тогда это другой да, вариант. Но когда вы изменяете место ведения своего бизнеса, то тут то тоже нужно понимать, что законодатели, они тоже как бы не дураки, поэтому да? они вот этот э, потенциально возможный доход, они э, привязали его как раз к месту ведения деятельности, например, по таким, не по всем видам деятельности, но, например, вот по таким, как розничная торговля, да, очевидно, что, вот допустим, в Москве да, розничная торговля в центре да, ПВД будет намного дороже, чем где-то на окраине. Соответственно, когда вы меняете свой... Э, адрес регистрации, вида деятельности, да, то вы должны быть готовы к тому, что и доходность вашего бизнеса, она тоже может снизиться, потому что это все просчитано. То есть если, а, а если вы делаете какую-то фикцию, то есть вы остаетесь, типа, торговать в столице, в столице, да, в центре, да, но, типа, делаете какой-нибудь договор аренды на окраине и платите ПВД там на окраине, то это очень, ну, какая-то вообще примитивная схема, потому что любая проверка, естественно, выявит, да, это несоответствие, и будут, соответственно, начислены, ну, ну короче, будут налоговые последствия, и штрафы, и пение, и все такое. Вообще тут вы можете слететь даже с пациентом. то есть, естественно, что у вас там нет регистрации в, в центре. И, ну, вы сами понимаете, какие штрафы, и можно вообще потерять бизнес. Вот. другой пример более, там, может быть, реалистичный, да, это по таким видам деятельности, например, как перевозки. Вот, переводки, у них место ведения деятельности определяется по месту заключения договора переводки. Вот тут действительно есть какие-то варианты налогового планирования. Почему? Потому что вместо ну, заключения договора мы с вами понимаем, что его можно перенести куда угодно. Вот. Но тем не менее, даже в этом случае возможны... Не исключены, так скажем, налоговые риски, то есть если налоговая инспекция докопается, вот, ну то есть примется вот за вас непонятно по каким причинам, вот, то могут там уже смотреть и IP-адреса и фактическое место заключения договоров с теми же самыми водителями, то есть трудовых договоров, да, где стоят машины. Перевозки. И есть, конечно, судебные дела, которых налоговая выиграла, доказав, что это все эффективно. То есть смысл в том, что, конечно, какое-то налоговое планирование может быть, если вы, так сказать, подстраховались. Но если вы вот просто решили, ничего не делав, просто как будто бы я заключил где-то там на отшибе, в <смех> это договор перевозки, где там дешевле да, патент, то это, соответственно, уже, так сказать, злоупотребление своим правом. И это можно доказать. Вот. Так, э, мне тут подскажу, я так несколько углубилась в эту тему. Давайте перейдем к следующему вопросу. Значит, вот мой любимый вопрос сейчас, нынче, прав ФСБУ, Василий нам задал. Значит, можно ли не вести учет аренды по новым ФСБУ? И он являет, он пишет, что он мало предприятия. Вот вы знаете, мы ежедневно получаем вопросы по этой теме, особенно она сейчас вообще очень популярна. Вот. И основная как бы, цель всех этих вопросов – это как найти пути откреститься, чтобы не применять это ФСБУ. Ну вот я могу как бы, сказать, что... Ну, для малых предприятий, во-первых, ФСБУ действует только с 2022 года, то есть они реально могут применять это ФСБУ только договорам, заключенным с этой датой. Вот, потом, единственное, что мне непонятно в вашем вопросе, вот малое предприятие, да, какое? То есть ИП, они тоже относятся к малым предприятиям. Если вы ИП, то вы вообще можете не вести богу, что значит вам вообще ФСБУ это как шло, так и ехало. Вот, если вы значит, малое предприятие микро, то вы тоже имеете право не вести двойную запись по счетам. Вот, соответственно, вам тоже это ФСБУ можно особо не читать. Вот. Что касается других малых предприятий, то, к сожалению, да, малые, органи... малые предприятия в форме организации, да, они подпадают под обязанность ведения бухучета, должны ознакомиться с этим ФСБУ. Вот. Но если мало предприятий ведет бухучет упрощенным способом, то, соответственно, и в этом ФСБУ есть упрощение для этих организаций. И они тоже, в принципе, то есть их учет, не меняется. То есть все остается, в принципе, более менее точно так же, но есть исключения. Исключения предусмотрены для договоров, где предусмотрено переход права собственности, где предусмотрен выкуп ниже справедливой стоимости и соглашение, по-моему, где есть, ну, предполагается, субаренда. Вот, то есть, другими словами, вот лизинговые компании, они без этого ФСБУ, без ознакомления с этим ФСБУ существовать далее не могут, потому что у них, в общем-то, вся деятельность направлена на именно вот такие операции. Для аренды, да, выкуп это как бы редкость, поэтому тут можно немного подуспокоиться. Но вообще, в целом, тема ФСБУ мне лично она не очень близка, потому что я занимаюсь, в общем-то, налогообложением и уже пережила тот период, когда, значит, учет пытались совместить с налоговым учетом. Сейчас у нас идет, значит, налоговая политика о том, чтобы наоборот налоговый учет совместить значит, с этим новым ФСБУ. Ну, не знаю, может, мы доживем когда-нибудь до того момента, когда не надо будет совмещать эти два учета, потому что цели этих учетов абсолютно разные, да, то есть если учет оправлен на управление, то... Но налоговый учет он направлен на удержание налогов то есть это конкретно расчет налогов для того чтобы вы понимали сколько вы должны и кому и с чем это может вам грозить вот в сервисе у нас размещены материалы про ФСБУ особенно в том числе вернее про ФСБУ по аренде будут также у нас ну, у нас есть общая информация про все ФСБУ но будут и другие которые обязательно со следующего года вот. Но в теме бухучета я еще раз повторюсь, то, что бухучет в принципе в связи с принятием этих ФСБУ довольно-таки ну, тяжелая тема, для, особенно для бухгалтеров переучиваться всему этому, хотя это может быть и не так сильно, но тем не менее. Поэтому я бы вот рекомендовала отдать это все на аутсорсинг или какие-то автоматизированные системы бухгалтерского учета и в мое дело как раз все это есть. У нас есть и аутсорсинг, и интернет-бухгалтерии, и про бухгалтеров. Это тариф, который для бухгалтеров, которые ведут там несколько фирм. То есть все это возможно. Соответственно, ну я вот у меня, причем мое дело, понимаете, оно уже давно на рынке. У меня был, я отвлекусь на секундочку, у меня был такой случай, что мой конкретно друг начал заниматься бизнесом, решил тоже там вот он бухучет там, но ну, понятно кто как рисует эту отчетность. Он отдал ведение бухучета консалтинговой фирме. Вот, и как-то мне звонит, вот так разрядить обстановку я решил, и говорит, что ему консалтинговая фирма составила бухучетность, но она нулевая, ну нулевой у был бухгалтерский баланс. Вот, у меня вопрос к этим. Людям, которые мы составляли вообще вы в курсе ведения бухучета, вот именно поэтому лучше отдавать это профессионалам это дело, потому что, естественно, что бухгалтерский баланс не может быть нулевым, потому что у вас есть хотя бы да, уставный капитал, и если, ну, то есть нельзя потать эти отчеты между собой, то есть если в налогообложении есть хоть какая-то нулевая отчетность, то в бухгалтерском учете, естественно, такой отчетности в принципе быть не может. Ну, бухгалтерского баланса, вот. да и сейчас налогоблажение, да, в основном, ну, все равно какие-то данные вам придется заполнить, то есть, есть персональные данные там сотрудников, да, то есть нулевой отчет это некая такая мифическая вещь, то есть есть определенные да, показатель числа, который может быть нулевым, но не все. Так, давайте теперь перейдем еще э, к вопросу, который вступил. Так. Какой-то еще мне подсказывают, что еще вопрос. Так, про налог на имущество. Декларация. Так, декларация. Вот, правда, со следующего года не надо будет предоставлять декларацию по налогу на имущество. Ну, формально это неправда. Вот, то есть эту декларацию никто не отменил. Вот она будет но э, отражать в ней формировать ее, на, по ней, по, вернее, ее по кадастровой недвижимости не надо будет то есть э, с этого года да, мы не сдаем декларацию теперь по отчетным периодам то есть мы ее сдаем только за год то есть если мы говорим о следующем году то надо понимать что в следующем году мы будем подавать декларацию и по кадастровой недвижимости потому что мы отчитываемся за тысячи Первый, 2021 год, вот. но со, с, с отчетности за 2022 год мы не должны будем формировать декларацию по налогам на по кадастровой недвижимости. Вот. Но надо понимать, что не вся недвижимость организации относится к, к кадастровой, да, которая облагается налогом на имущество. То есть, например, если в организации есть складское помещение то это не какие-то там торговые площади, не бизнес там, да, какой-то, ну, бизнес почты типа торговых там центров, да, соответственно, это недвижимость, если она у него в собственности, то она будет облагаться, как и облагалась, да, по средней стоимости за год. И ее надо будет указывать, как и прежде, в этой декларации. Но, соответственно, если следовать от обратного, то если э, у вас... То есть может быть ваш вопрос получить э, положительный ответ, если у вас нет кадастровой да, недвижимости. То есть э, со следующего, с отчетности за 2022 год, вы тогда не обязаны предоставлять никакой декларации. То есть вот у вас нет кадастровой недвижимости и вообще никакой. То, соответственно, не надо будет сдавать. То есть если у вас в том числе нет, то есть только движимый имущество, тоже не надо будет сдавать. Вы все эти изменения 2022 года можете посмотреть у нас в сервисе. У нас есть таблицы изменений законодательства по всем налогам. Мы их дополняем, и, соответственно, это все будет отражено в 2000 двадцать втором году с пугатрастровой недвижимости если у вас есть вопрос да вы все равно то есть она будет облагаться но э, это будет уже считать сама налоговая она будет отслеживать этот момент и присылать вам э, сообщение а вы будете сообщать о каких-то льготах если у вас есть вот это все можно будет посмотреть через мое дел бюро вот ну на этом я вас с вами прощаюсь вот, есть У нас планируются еще вебинары как раз по изменениям законодательства, поэтому следите, в вот, них мы тоже вам ответим обо всех изменениях. Спасибо.